Я столкнулась с тем, что некоторые люди не до конца понимают, зачем они что-либо делают. Например, человек задал какой-то вопрос. Я спрашиваю, зачем тебе эта информация? Просто. Человек предложил что-то сделать, прочесть текст, проанализировать. Зачем? Я хочу знать твое мнение. Зачем? Интересно. Зачем? Ну как зачем? Просто интересно. Э -э вот такие вот вещи, они позволяют человеку иметь иллюзию действия, иллюзию результата. Человек не различает, где действие, а где результат от этого действия. И в итоге он делает, делает, делает, но результат не получает, он до него не доходит, потому что... А смысл в это действие человек не вкладывает. А, действительно все равно скажут ему что-то или не скажут, действительно все равно а, получит он мое мнение или не получит. Либо тут вариант другой, когда человек не оценивает до конца, что какое действие ему приносит и что дает. Отсюда мы можем не получать результат, либо получать неожидаемый результат. Под фразой «интересно» скрывается огромное количество убийц времени. Нам интересно почитать про скандалы, нам интересно посмотреть сериалы, и я сейчас немножко утрирую, потому что нам интересно пообщаться с друзьями, нам интересно пообщаться со знающими людьми, причем насколько эти люди знающие, мы сами решили. Авторитет этих людей мы сами подтвердили. Более того, пообщаться на каком уровне с этими людьми. Мы обратились к ним как к профессионалу, и он с нами разговаривает как профессионал, либо мы разговариваем с ними как с друзьями, и тогда этот человек не выступает профессионалом, несмотря на свою специальность, работу и так далее. Очень многие люди, которые в соцсетях где-то пытаются со мной попереписываться, они уверены, что я психолог, и что я с ними сейчас в переписке буду работать. Более того, когда они узнают, что я психолог, они говорят, а что ты изучаешь? Ты уже про меня все знаешь, а ты меня изучила и так далее. Или поставь на мне какие-то эксперименты. То есть что только люди не говорят по этому поводу. На самом деле, если вы хотите получить результат, вы хотя бы поймите, зачем вы что-то делаете. То есть очень часто люди идут от противного. Если я хочу кушать, я заглядываю в холодильник, нахожу там еду и ем. А, то есть сначала я понимаю, какой результат я хочу получить. Это самый простой способ. Но бывает и про... обратный способ. А, мне что-то интересно, мне что-то а, понравилось, и я это изучаю. Это нормально, это хорошо. Но а, ты спросил у одного человека мнение. Допустим, мы изучаем какое-то мнение. Ты спросил другое. Но возьми, собери это мнение, проанализируй, и тогда у тебя будет реальный результат. Люди очень часто не приходят к этому результату, а приходят на уровне э, «у кого не спроси, все вот так говорят, да не все ты не посчитал, это во-первых». Во-вторых, когда ты э, чем-то занимаешься, возможно, ты занимаешься собиранием марок, возможно, те же самые сериалы. На вопрос, зачем, мне это нравится, мне это приносит удовлетворение, мне приносит это отдых. Я чувствую себя отдохнувшим после этого, или я засыпаю под телевизор. То есть опять надо понимать, зачем вы что делаете. Это называется осознанность. И, возможно, если вы будете осознанно, если вы будете понимать, какой результат вы хотите, и тогда, во-первых, вы будете получать этот результат, во-вторых, ваши действия будут приводить к результату, они останавливаются на полпути. «Я этого спросил, того спросил, этого спросил, зачем я это делаю, не знаю, мне интересно спрашивать». И в итоге человек не получил того результата, который мог быть целым исследованием. Либо... Ваша жизнь будет такой, как вы хотите. Недавно была интересная фраза. Ты знаешь, я не стал тем, кем должен был стать. Меня очень удивила эта фраза, потому что каждый сам на самом деле решает, кем он должен стать. И если вы когда-то в 6 лет решили кем-то стать, не факт, что в 40 лет вы будете именно этим человеком. Особенно если, по словам все того же человека, вы сами все просрали, как он сказал. Не будем выкидывать слова из контекста. Люди думают, что можно делать все, что угодно, и будет то, что должно быть. Да никому мы не должны ничего. Будет то, что вы делаете, и результатом будет именно то, что вы делаете. Если вы не осознаете э, вашу жизнь, если вы не получаете результат, то результат будет соответствующий. Э, Красивые бега или день сурка. Да, надоело, да, не нравится, но это ваша жизнь, вы по-другому не умеете. Включайте осознанность, понимаете, почему вам одно интересно, другое неинтересно, что дает вам ваши интересы, что дают вам ваши ценности и все остальное прочее. Получайте тот результат, который идет за этими действиями. Доводите начатое до конца. Не останавливайте ваши интересы на уровне э, «мне нравится». Иногда это «нравится», когда люди доводят дело до конца, вырастают прекрасные бизнесы. А иногда в большую зависть тех, у кого есть эти бизнесы. Как говорил один мой знакомый бизнесмен, я очень много подал идей для бизнеса, и по городу я вижу то, что я хотел реализовать. Вот они взяли эту идею, а вот меня с собой не взяли. Идея ничего не стоит, а результат стоит очень большие деньги. Побольше осознанности в жизни и получайте свой результат. Именно этого ждет от вас весь мир и вся Вселенная.